Чувствую себя каким-то королем вообще Ну и так и должно быть, я ж кто? Я ж батя вормикс с Играю с одиннадцатого года Самурай Следующий босс, прохождение босса самурай Пойдем в бой Ну и тут на хп его, на вынуться как хотите Один хп оставил. Ну, что он, сдел... он нам сделает, пацаны? Что мы... он может сделать? У нас хп дофига. Не знаю, почему так сделали столько хп. Зачем столько много хп сделали в игре? Без понятия, тысяча. Это... это тупо, это тупо. Это дисбаланс. Ну, Неинтересно, когда... Они, они даже ничего не могут сделать мы как будто тут читеры какие-то у нас много хп мы как будто читеры смысл тут не понимаю вообще ну, нормально пойдет в принципе да можно играть но чувствую себя каким-то королем вообще ну так и должно быть я же кто я же батя вормикса играю с 11 -го, брат года только мы не убили его но... не надо топить туда переход добавить я не буду так что шо? шо как можно снайперка его снайперка добьет должна добить добьет. добьет. каждый ход у него три атаки добавляются Сиурики. первый ранчик что там у нас ну, давайте Прыжок. динамит поставлю что ли О -о -о. Вот тебе. не бомбик все тут да не лагает ничего заебись снимать удобно но обмен на секунду, то что активы тут вообще ноль то есть то есть не то, от ВК отличается сильно очень В ВК намного пизже играть Хотя там лагов очень много то есть... Хотя ВК тоже актива сейчас вообще не... нету почти что Но все равно ВК лучше намного пацаны. Но бомбик тоже неплохо То есть можно там играть, да Ну не то, из-за того, что людей мало играет все добиваем до раз блядь, везу Достижение за босса, не знаю, тут есть, нету ну, хрен с ним, нету тут, нету есть там, по-моему, блядь, что-то не показывается Даже нет чатов даже нету чата. Прыжок. Прыжок. Нормально. 9 хп оставил. 5, 5 еще осталось. Хотя в принципе наносит ХП. Все-таки наносит ХП какие Уже у меня не так не так много ХП. То есть 4 еще. Уничтожить. А уже у меня хп не так уж и много, пацаны. ну половину он не снял То есть на равных идем с ним, то есть я ему снял половину жизни и он не Ну конечно тут я все равно выиграю Все равно тут выиграю, тут изи победа Но все же как-то Наносит хп раз раз, блядь, раз раз, блядь так, отлично, нормально снимаются этими, 400 хп у меня остается дай бог я проиграю, конечно, это будет позор, вообще, на самом деле проиграть, что, блядь, проиграть, по-моему, блядь, ну, это бред и выиграю тут выиграли, точнее вынесли. Привет. Все у него три остается, три раза их надо или утопить, или убить. Бля, много снимает. Так, ладно, сейчас мы его убьем. Короче, за три хода надо выиграть его, за три хода заколебал у меня. Так, давай, давай, залазь. да Бля, давай. Вверх. О, пошла. А, все убили. О, я это утоплю. Только сам минут топись, пожалуйста. А ну все. Все, вообще, четко получается. 78 хп тут вообще, за один ход сейчас попробую добить его, получится, не получится, сейчас меня утопит, вот это будет проблемка уже Нет, не утопил, хорошо Все, изи победа Изи босс Так, что там так. Ну и все тут Остается на его убийство Не, лучше бы сделали Как в ВК прокачку, пацаны Потому что, ну, что. Ладно, за с вами Это не то что это вообще Не то, то есть, бесконечность там, по-моему Сколько хочешь, только можно тут качаться То есть уровни почти вообще бесконечные Не помню, сколько там Победа, бита, ресурсы. Мало что дает, в принципе.